Чести и правды ради надо сказать, и многие из вас об этом уже знают, что изначально руководителем проекта по созданию девяти миров, вернее по созданию системы, системы, управляющей сознанием людей, других существ, миров, по взаимодействию с ними и друг с другом, был не вот он, не один. Руководителем этого проекта, руководителем этого, этой задачи был бог Тюр, с которым вы уже знакомы через руну Тейвас, как минимум. Он был руководителем, все же остальные боги, присутствуя в этом проекте, занимались каждой своей задачей, занимались каждым своим делом. Но их задача была несколько скорректирована на тот момент, когда пришла пора систему, разработанную северными богами взаимоувязывать, вписывать в процессы, которые разрабатываются другими командами, другими пантеонами. Параллельно с ними же работали и славянские боги, и греческие боги, и египетские боги. И много-много других команд, других систем, других семейств, работали каждый на свою задачу. И очень важно, чтобы движение каждой команды оно было синхронично с движением другой команды. Никто не должен забегать вперед, никто не должен плестись в хвосте, то есть э, все эти процессы, которые делались когда-то в древнем мире, они делались для того, чтобы сегодняшняя наша реальность была, ну если не идеальной, то по крайней мере достаточно рабочей, чтобы вести и богов, и людей, и миры, и другие расы, вести процесс взаимного сосуществования, при котором каждый человек, каждая раса, каждый мир, каждый бог не будет умолен в решении своей задачи и в то же самое время честное состязание алгоритмов победы позволит победить действительно лучшему, действительно самому лучшему, самому безупречному. Мы не можем сейчас с вами видеть как бы в объеме, как это все происходило в соединении с другими системами, но мы можем разобрать одну, один проект, одну, один набор программ, который, как уже было обозначено, дошел до нас, если не в абсолютно полном, то по крайней мере в неискаженном виде. И поэтому та информация, которая, которой мы будем пользоваться, анализируя деяния богов и героев скандинавского пантеона, северной традиции, да и будет давать нам возможность делать это с большей долей истинности, с большей долей вероятности и э, мы не будем ошибаться, опираясь на чужую ложь и чужие ошибки, потому что их там нет. Ошибки я имею в ввиду передаточных звеньев, да, которые донесли до нас к сегодняшнему дню эту информацию. Когда бухтюр сообразно общим условиям и команда его начали вписывать свершившуюся, подготовленную систему в общую систему работы, Пришлось очень многие алгоритмы скорректировать, потому что они, не работ, они могут работать, например, только в автономной системе, замкнутой самой на себя. А в системе сопряженности они в том качестве, в таком виде работать не могут. И алгоритмы добра будут превращены очень быстро в алгоритмы зла, если их не усиливать, если их не укреплять. Но у каждой команды есть своя задача, есть, так сказать, свое изначальное ТЗ. И в этом ТЗ есть вещи главные и неглавные. Главное это цель, это непосредственно ядро программы, которая делается. Вот ядро программы, которую делали северные боги, она настаивала на формировании некой системы цивилизации, некой системы порядка, которая во главе Угла поставит свойства победителя, такие как честность, доблесть и порядочность. Победителем должен быть безупречный. Это идея тюра, которую он впоследствии, да, получив неудачу, в Северном потоке, получив неудачу в Северном потоке, реализовывал уже на кельтской земле под именем бога Нуаду. Как же так получилось, что Тюр вынужден был уступить свое верховенство богу Одину, на тот момент богу знаний, богу магии. Вышло это следующим образом. Когда система начала работать в связке, в мир северных богов должны были вводиться плановые инъекции. Такие, инструменты, которые будут делать усложнять жизнь системе, короче говоря, да, проявлять, проверять ее на твердость. Эти инъекции вводятся в любой проект. То есть так, так устроено сам, сам принцип программирования, сначала сотворяется дерево текущей реальности, когда мы видим от начала до конца, что нам хочется получить вот то с точки А в точку б, да, вот мы должны прийти. Вот есть какой-то маршрут. Это называется дерево текущей реальности что мы должны получить. Дальше в эту программу в дерево текущей реальности начинают вводиться определенного рода инъекции и а, смотреть, каким образом дерево устойчиво или неустойчиво к этим инъекциям. А, проверяем, да, выясняем уязвимости, разрабатываем дополнительные программы, которые помогают от тех неуязвимости избавиться или быть более стойкими к ним, а еще лучше превратить Дальше опять проверяется уже непосредственно дерево текущей реальности с подгруженными программами стойкости, дополнительными ветвями. Проверяется оно на эффективность, на целесообразность и так далее. Вот эти вот инъекции вводятся в те зоны, которые показывают себя слабо и Слабости выявляются таким вот образом, чтобы эти, разработать серию алгоритмов, серию инструментов, чтобы эти слабости либо защитить, если они требуют защиты, либо превратить их в оружие силы, если это возможно. Так до тех пор, пока дерево текущей реальности станет, в общем-то, неуязвимым. И вот эти первые инъекции, которые были введены в систему, в они были, понятно, богом Локи, это его задача вводить инъекции. Эти инъекции выглядели в виде трех рожденных детей. Хель стала владычицей мира, владычицей Хельхейма, мира мертвых. Змей Мидгард опоясал мировой океан и стал подобен змею уробороса, Робороса, змея, кусающая себя за хвост, об этой символике мы еще с вами поговорим. А, а волка боги взяли к себе в Асгард. Волчонок рос не по дням, а по часам, и единственный, кто осмеливался его кормить, как говорят нам предания, это бог Тюр. Волчонок был совершенно разумный, это не какое-то дикое животное, просто его сила была силой титанической. Да, это как титаны при богах Олимпа, то есть они их боялись, поэтому скрывали их в недрах тартары, дрожа от страха. Здесь приблизительно то же самое. От страха, конечно, они не дрожали, но бояться-то боялись. Почему? Потому что это такая сила, против которой еще контр-аргументов, контр контралгоритмов еще не, не было придумано. И они начали придумывать, как связать. По сути, приручили уже, волчонок любит богов, волчонок живет в их доме. Просто он уже не волчонок, это уже такие полмира волка. Но боги боятся, потому что не понимают, потому что не знают. Тюр не боится, но все остальные боятся. А Тюр как верховный правитель не может учитывать, не учитывать мнение всех, всего остального семейства. Он обязан посмотреть на их страх внимательно, он не может над ним смеяться, над этим страхом, потому что это проблема семьи, а проблема семьи это проблема главы рода, коим тогда являлся тюн. Боги начали придумывать, каким образом связать волк. Они куют самые крепкие цепи. Волк рвет их без труда. Они представляют это в виде игры. Давай, мы поиграем, мы тебя свяжем, а ты порвешь путы. Давайте, говорит волчонок, он же верит им. Не было другого способа справиться со своим страхом, как уничтожить того, с чего боишься. Тюр метод знал, все остальные методы не знали. Тюр, может быть, исправился, но все остальные нет. У Тюра был выбор между своей семьей, между своей командой и волком. И Тюр принял сторону команды. А за принятое решение нужно нести ответственность. Даже, семья не, если, даже если семья не права, говорит выбор Тюра, надо стоять за семью до конца. Так говорит Тюр. Будем говорить по-другому. Но тем не менее, когда боги сделали путы вот в третий раз, они сделали их извещением, несуществующих, то есть они сделали путы из иллюзий. И легенда рассказывает, что там вошли в эти путы шесть несуществующих вещей. Борода женщины, слюна птицы, корни гор, топот кошки, а, что там еще было. Шесть несуществующих вещей, шесть иллюзорных каналов, из которых были созданы цепи, которых нет. Это помните, как сказку про голову короля? Да? Но именно то, чего нет, и связала волка. При этом волк, как уже было сказано, он совсем не глупенький, он разумный, своим титаническим разумом, привязанный к тюру и не верящий всем остальным. Он привязан и доверяет тех, кого любит, а всех, кого не любит, он не привязан и не доверяет, что логично. Когда он увидел эту цепь, он понял, что он столкнулся с тем, чего не знает. Но не знает, вот как, как, что такое иллюзия. Он же живет в настоящем мире. От мире лжи он не живет, и он не понял, он не распознал. Ему Боги опять говорит, давай, мол, Фенрир, поиграем, мы тебя свяжем, а ты, он, как в прошлый раз. В прошлый раз, он смотри, как у тебя хорошо получилось. Фенрир говорит, "Обманите." Нет, говорит, не обманем, раз ложь. Ну точно ведь обманите. не обманем, говорит, два ложь. Хорошо говорит, давайте залог. А какого же залога ты хочешь? Пусть говорит тот, кто не боится, тот, кто считает, что меня не обманывают, положит мне руку в пасть. Если я не сумею разорвать эти путы, я руку себе и оставлю. Никто не пошел на это, но тюр пошел. За весь за всю семью, за весь свой выбор. Понятно, что. Легенда нам говорит, что волк не сумел разорвать эти путы и тюр лишился руки. Также легенда нам рассказывает о том, что когда волк откусил тюру руку, богам было очень весело. Они играли, они смеялись. Не смешно было только одному тюру, вот ему как-то было не до смеха. Боги смеялись. Это три ложь. Они предали того, кто, им, кто, кто их защищал. И это показало еще большую уязвимость, чем неспособность справиться со страхом перед Фенрилом. Волк был связан, он был помещен на скрытом острове в Нифельхейме и находился там или будет находиться там, до самой битвы Рагнарек, тем, чтобы выйти на еще одну битву с программой, с системой. И битву он будет с Одином. Но об этом мы будем говорить в то время, когда оно придет. По законам и правилам мира, о котором мы сейчас с вами говорим, и по законам и правилам темы, которую развивал Тюр, тот, кто потерял какую-либо часть своего тела, является несовершенным, с одной стороны. А с другой стороны, тот, кто потерпел поражение, в глобальном смысле, тоже не может являться совершенным. И Тюр не мог больше заниматься, руководить, руководить этим проектом, потому что он не безупречен. С точки зрения безупречности Тюр уже не безупречен. И Тюр уходит с этого с этой функцией, передавая ее богу Одину. Но чтобы бог Один встал в систему, ему нужно было познать эту систему. Ее, ему нужно было ввести ее, что называется, в себя, а себя прописать во всей этой системе. И вот история получения Одином кодов, Управление всей системой и описано аллегорически в легенде о жертве, которую принес Один. Самого себя принеся в жертву себе же на ветвях древа Игдрасиль, девять долгих ночей висел на ветру, никто не кормил, никто не поил. Он был абсолютно отключен от любой другой системы. Он автономно подгружал в себя все алгоритмы созданного древа. Таким образом, как бы Тюр передавал ему бразды правления. правления он подгружал у него все наработанные программы, так, чтобы Один стал всеобъемлющей силой. Со стенанием упал один с древа и со стенанием поднял руны, коды управления и передал эти коды, каждые коды, несколько видов кодов он передал различным расам, присутствующим здесь на этом древе. У альпов, говорит легенда, свои коды, у людей свои, у асов свои. И каждый этот код дает различные допуски, различные к системе управления древом Игдрасиль. То, что было выдано Одином людям, вы изучили на первом этапе. Руны это коды. Коды к управлению реальностью древа Игдрасиль. И если вы подгрузите ее в себя так же, как это сделал Один, эти коды станут вам доступны в большей степени, они перестанут быть разовыми инструментами, они действительно станут исходными кодами с определенным уровнем допуска, конечно, коллеги, здесь не надо испытывать иллюзий, что сразу все тайны мира и все возможности магии откроются вам, надо будет работать. Но тем не менее, но тем не менее это ключи, ключи к распознаванию, ключи к входу, ключи как к Пропуск как допуски к определенным информационным структурам, присутствующим здесь, на системе девяти миров.